Привет! Сегодня рассмотрим два способа хранения калины. Осенью была собрана калина и часть я засушил, а часть отложил на балконе. Вот засушенная осталась немножко вот такой. Эту если надо заварить, то ободрать ягодки. в кастрюльку и закипятить, довести до кипения и дать настояться полчасика и тогда уже калиновый настой будет готов и можно будет его пить. Второй способ хранения калины, это на балконе. В конце ноября я отправил часть калины на балкон и вот она в достаточно хорошем состоянии, такая вот свеженькая, хранится. Сейчас конец февраля и можно калину просто растолочь с сахаром, залить кипяточком и будет отличный калиновый чай. В морозилке места маловато, поэтому нет необходимости забивать ее, достаточно просто поселить калину на балкон. Обычная ведерка пластиковая и накрывается пакетом. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!